Всем привет, дорогие друзья, досмотрите это видео до конца, в этом видео я зайду на одну из самых сильных новостей месяца под названием «Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе», или же короче он называется «Нонфарм». А здесь я подробно расскажу про то, как я анализирую, на что я опираюсь и как я вхожу на эту новость. Смотрите, до выхода новости остается 30 секунд, на Олимпе он помечен как такой огненный значок, и давайте с вами ждать выхода новости. Выходит новость каждую первую пятницу месяца. Ближайший нон-фарм будет 1 февраля, если я не ошибаюсь. И как раз можете воспользоваться моим таким граалем. Но работает он не всегда, только в 90% случаях. Когда-нибудь одна сделка зайдет в минус. Например, это случилось у меня в январе. Нон-фарм там не очень хорошо сработал для меня. Смотрите, выходит новость... И происходит мощнейший импульс вверх. Я, кстати, до выхода новости нарисовал уровни. То есть перешел на большой таймфрейм, на часовой, допустим. Нарисовал самые сильные уровни, от которых цена отскакивала чаще всего. И именно от таких уровней должен происходить откат от этой новости. Напоминаю, что я захожу вниз на 5 минут. Не вниз, а в противоположную сторону от самого импульса. На 5 минут Отказ случается спустя примерно 7 минут после новости Смотрите, цена здесь пробила э, уровень сопротивления Первый, который я нарисовал Подходит ко второму уровню, трендовому И вот вроде здесь он пошел вниз Но здесь ни в коем случае нельзя заходить Потому что это обычная коррекция от импульса и я просто уверен в том, что он пойдет дальше вверх. То есть обязательно нужно ждать как, как минимум 5 минут после выхода новости. Смотрите, он стремится пробить еще и второй уровень сопротивления. А дальше у меня уровней нет, поэтому я перехожу на часовой таймфрейм и быстренько анализирую. Вот, нашел я ближайший уровень сопротивления, от которого будет возможный отскок. И ждем, как раз цена подходит к этому уровню. И в том случае, если на этом уровне произойдет затухание и начнется движение вниз, то я зайду на 5 минут вниз. Смотрите, вот происходит затухание. Цена начала идти вниз. Но здесь я решаю еще на всякий случай подождать, мало ли он еще поднимется. Вот, пытается подняться, но продолжает свое движение вниз. И здесь я уже решаю заходить. Я делал уже два видео по нонфарму, и в обоих случаях сделочка у нас дошла в плюс. Можете сами удостовериться. И я обычно оставляю нонфарм на большие ступени. Допустим, на четвертую, на пятую ступень. Если, конечно, до нонфарма не очень долго ждать. Потому что в нем я совершенно уверен. Но все же я напоминаю, что могут быть такие случаи, когда на фарм у нас не зайдет. Давайте с вами подождем 5 минут. Итак, остается 10 секунд, произошел мощный откат от этой новости и сделочка у нас заходит в плюс. Вот такое коротенькое видео у меня получилось, спасибо вам огромное за просмотр, ставьте пальцы вверх, если это видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, каждый подписчик придает мне огромную мотивацию делать для вас видео. Я желаю вам всем удачи, профита, успешных сделок и всем пока.